Прошедшее воскресенье 25 февраля в России появился новый телеканал. Первый всероссийский студенческий телеканал создали на базе Международной ассоциации студенческого телевидения «Маст». Отличительная черта этого канала – эфирная сетка будет формироваться из материалов вузов, являющихся членами ассоциации. В их число входит и студенческий телеканал Казанского федерального университета «Универ-ТВ». Учредители первого студенческого заявили, что формирование активно гражданской позиции у молодежи – это основная цель телеканала. Непосредственно аудитория телеканала, молодежь, родители знали, чем вообще занимается студенчество, что происходит в вузах, какие есть изменения, какие есть дополнительные мероприятия, в которых можно поучаствовать. Это первая такая информационная цель. Вторая – это, конечно, развитие начинающих журналистов, развитие студенческих медиацентров центров вузу, дать им возможность и площадку для показа своих работ, чтобы они знали, что то, что они делают, также размещается на широкую аудиторию и показывается на всей территории России. Зрители будут ждать информационные документальные программы, ток-шоу и интервью, посвященные актуальным темам у студентов. А именно это образование, наука, спорт, культура и молодежная политика нашей страны. Олег Ашин, Универньюс.